to <laughs> Всем привет! Наконец-то вебка! Да, я думаю, многие этого ждали. Ребят, огромное спасибо за поддержку в виде лайков. Это, наверное, самая ваша лучшая оплата, которую вы можете произвести. Просто поставив лайк, вот внизу, где-то там, под этим роликом, реально очень приятно. Мы на форсе набрали что-то по 1000 уже лайков, на степе, новом, так вообще под 2000 лайков. Реально лучше, очень мне приятно. Спасибо за поддержку, огромное. Палик 23 тысячи, будем сегодня пробовать. Кто не смотрел, кстати, предыдущий ролик, по ТОП -скину обязательно посмотрите, потому что, ну, они связаны. Посмотрите и поймите как. Огромное, кстати, все Всем Спасибо, кто пополняет благодаря промику Не реклама, никого не призываю, но если же Открываете на сайте, можете промик вести. Мне с этого капает процент, врать не буду Небольшой, но капает, так же как и на форсе Так же как и на изике, ну приятно Большое вам спасибо, короче топ скин Сайт, который Реально внес весомый такой вклад в, в принципе, в комьюнити кейсов, кэски и так далее. Потому что, ну, сайт. Один из самых первых, наверное, наравне с Изиком, заходил. И очень много, кстати, просмотров он набирал. Это было круто. Вернем те времена, долбанем человеку лайков. В общем, 23к топ-кейс сразу. То, что я не могу сделать на Изике, буду делать здесь. Три штуки, 17 тысяч. Ну, жестко такое. Начало. Реально, выньте лайк за это, пожалуйста. Я сегодня постараюсь без матов все это делать. Император. Если получится. Чё, ролик на этом закончится. Всем спасибо, всем пока. Не, если вот эти два топ-кейса не окупятся, это будет прям жесть, блин. Ролик 2 минуты на канале человек человек Кстати, Великий Демон может стоить дорого. Ну, два кейса. Не, два кейса мы окупили, ну, очко какое-то. Реальное очко. Шикарный дроп. Вообще шикарный. 8 тысяч. Вау, когда кейс стоит под шестерку. Ну, круто, да, действительно. Тильна юспик, кстати, может стоить. Вот реально, тысячи он может стоить, понятно, короче. Десяточка на балансе. Круто. Мы доби достигли того, чего хотели, всрали баланс. Всем спасибо за просмотр. Это был, как всегда, я самый конченый опен кейсер. Гладиатор кейс, поехали. 10 не можно, 5 можно. 5 кейсов. Кровавое кимоно хочу. Вот у нас здесь один, давай. 5 кейсов, 5 кровавых кимонов. Кимонов. Кимон. 5 кровавых кимонов, 5 штук давай. Распространение кому в... Пламя, кстати, юмпик, сколько он стоит. Я даже сейчас не знаю по прайсам, но... А, вот он. Да. Косарь, понятно, 5 тысяч получили. Не, ну я не знаю, реально, трехминутный ролик на канал, минус 23 тысячи, назвать его, слил 23 тысячи рублей, вулкан, кстати, за 3 минуты. Кровавый спорт может стоить, но я сомневаюсь, что это... А, ну десяточка, десяточка подъехала, хотя бы так, спасибо, топ-скин, хотя бы на этом. Кстати, я немного могу ошибаться, но вроде бы как... А, нет, кейсы мимов, это, это мы в прошлом ролике тоже крутили, все это дело. Кейсы дорогие, поэтому сразу идем на них, когда у нас нету Баланса, ну да, что же еще делать? Вот, кстати, кейс с приколом, тут может шир. Всем спасибо за просмотр. Это был человек. Бля, ну, не, это, это жестко, у меня три куска осталось. Ну, типа, просто это 4 ролик на канал, минус 23к. Всем спасибо. Не, ну 8к, ну это не дело. Нет, спасибо. Типа это вообще не. Поднажми. О, 6 открытий. и, Короче, мы что-то выиграем. Мы выиграем Дигл. Якс не знаю, сколько он стоит. А, это типа, в конкурсе. Все, понял. Я думал, моментом выпадет. Нет, так неинтересно. Я думал, он типа моментом дропнется. Это байт на открытие тайных кейсов. Ну тут прям, ну помойка выпал, Ну вот серьезно, сколько это? 5 тысяч, 4? 5 тысяч. Вот, вот уже как э, цены знаю. Тут первое место «Приятно» призы. А, 3800. Блин, я думал он моменталкой дропнется, не знаю почему. Кстати, есть кейсы за бонусы. Most Wanted. Ностальгия, ладно. Ну, а давай один кейс. У нас больше денег нету. ни не, э, баланса, ну хотя семерка. Не знаю, насколько реально 7000 бустануть. Не, ну если бы сейчас был огненный змей, я уже просто <laughs> такой, да ну? Но 4700, кстати, неплохо. Вот, ну, ре вот реально кейс, блин, выдал. Но до этого, конечно, у нас было 20 с лишним тысяч рублей. Кейс мимши, ну типа кейс мимо был, кейс, мимш, поехали Три кейса Тут опять же кейс такой интересный по 250 пиксельный камуфляж Скажет здравствуйте в трех экземплярах, скорее всего Ну, кровавый спорт Вот прям, да Две? А, восемь тысяч Ладно Потратили, кстати, опять же, больше денег. Ну, хрен с ним. Есть еще что-нибудь дорогое, на чем можно проиграть свои кровные заработанные? 560 неинтересно или интересно? Походу, интересно все. Ну да, тут больше особо дорогих кейсов нету. Там кейс подписчика V2.0 и V1.0. Давай V1.0 сначала 10 штук. 5000 рублей. Минус сразу. Ну, кстати, кейс неплохой. Вот мы когда делали проверку вообще всех сайтов, которые можно только было, его открывали. Он более или менее выдавал. Кстати... Две неонки могут стоить денег. И МК. 1000, 1600, 1000... 7000. Ну, ладно, хоть немного бустанули, надо сейчас как-то выходить из дерьма, серьезно. Кейс подписчиков F2.0. Вот по поводу топ-скина, что хочу сказать. Он вот типа, знаешь как, он держит. Не, не то, что выводит в минус, не то, что прям жестко окупит. Но вот он держит. И держит он прям долго. Ох ты, сколько черных лотосов мне выпало по 30 рублей. Круто, 3000, вау. Не, ну, ребят, это... Хотелось бы долбануть на живой кейс. Ну ладно, давай, 5000... А, я же просто 5 тысяч выкинул. Ну да, блин. Подумал, что на языке. Я думал, это 500 рублей. Я вот просто, ну не могу я до сих пор привыкнуть к этим бонусам. Кстати, патина. И, кстати, северный лес. Вау, это круто. Это мы даже, по-моему, кейса купили. 8 тысяч, да. Ну хоть немного, но тем не менее, 14 тысяч. Окуп, слушай, мы можем можем рискнуть. Я думаю, рискнем. Почему нет? Там, по-моему, спойлер был. И типа сейчас какой-нибудь М9, Байонет, там, складной нож. Это говнище. Это прям 7, 5, 4, 3, сколько он стоит? Но думал, будет дешевле, серьезно Я не знаю, насколько затянется этот ролик, но я думаю, пока баланс не закончится Эксклюзивный кейс, э, давай фастом Давай фастом У него новый гонщик, понятно А мы, кстати, только 5 кейсов можем эксклюзивно хотеть долбануть О, ностальгия, кейс сахара подъехал Поехали, 10 штук У меня, помню, были рубрики Миллион сахарных кейсов на изи Миллион сахарных кейсов на топ-скине Но выдавала, но получше тогда Хотя сарекс Но нет, это не окуп явный Это явный не окуп Кейс сахара, конечно же, окупил Ладно, наврал, обманул, бывает Ну, давай, чё титьки мять, поехали на 2 топ-кейса ну, просто уже нужно логическое завершение Видоса, либо оно сегодня будет Либо что-то выпадет, либо все Good game well played, топливный инжектор И kill confirmed, nice Это то, что я хотел, спасибо, ну, не, все Тут good game, я не знаю, нужно делать Новый деп, я думаю, что он обязательно будет, потому что На топ скине, ну, сейчас у меня минус, откровенно Говоря, и надо как-то это делать. ну, вот Акихабары можно было бы отшлифовать Ну, решили выдать мне перчатки Конвой, кстати, можем еще даже один Топ кейс открыть, ребят, долбаните лайков Реально, В ролике по топ скину они, они не особо залетают, а хочется. Хочется вернуть это время, хочется, чтобы админы меня заметили, его дали. Керыч волны, а не килл конфирмит. Но, кстати, да, ладно, это ок. Вот почему, когда до этого юспики выпадали, почему они не могли стоить по десятке? Они стоили 3-2 тысячи. Ну и типа да, сейчас они решили дропнуть юспик за десяточку. Кстати, конвой, это, по-моему, еще 10 тысяч. И неужто меня... Все, нафиг. Давай как билет откроем. Так, короче, тут три раза надо, понял? Хот-рот, он мне явно не выпадет. Но если выпадет, будет... А еще и карточкой знаешь. Ну ладно. Раз на то пошло. Не, нам нужно нормальный окуп. Подожди, 4, 5. Ну, у нас окуп по... по депу, типа. У нас окуп... такой, Ну, нормально, слушай. Топ-кейс. Давай. Давай, что негодное. Будет круто. Рыцари, до свидания. Ну, однако, блядь, однако, зря это хуйня вся была. Ну, слушай. вот рот выползал, за... 32 тысячи. Пошла. Она, начала выдавать... Ой, маты. Маты сейчас мне YouTube скажет, а зачем? Ну, нет, давай фастом. Я хотел карточкой 28 Такой движ мне нравится, честно. Давай, как билет откроем? Парда билет на стол. И что это? Это какая-то императрица. Ладно, давай дотрем, а то он не дропнется иначе. Давай, раз, два, три, четыре. А можно купить себе еще типа, одну попытку? Три попытки плюс одна дополнительная. Открою три предмета. А, вот, смотри, мы можем, когда захотим. Не, не можем. Ладно, еще одна императрица. Раз, два, три. Но топливный он может стоить дорого, кстати. 16 тысяч. Нар достойно, нормально. Давай так же. Раз, два, три. Ну тут вообще без вариантов. Тут надо явно гарантированный нож. Неплохо, кстати. 6 тысяч он окупил. Хоть и гарантированный, но великий демон может. Может, если захотит. Не, не захотит. Давай еще раз. Бля... Но, кстати, по итогу то он неплохо выдал. Вот в чем суть. То есть, вроде бы как вот этими гарантированными выигрышами, Но он окупил. А есть кнопка обменять все. Есть. Обменять на 32 тысячи. мы купили. Хотя это были гарантированные бесконечные выигрыши. Не, нифига, мы сейчас этот топ кейс максимально просто раскроем. Потенциалы ёбнутые Нужно его просто открыть. Сейф это не то. Вот, топ кейс. Поехали. 10 штук не хватит, ну, явно, да? 5. Давай. Обычным открытием. Не кокардой, не кокарточкой. Долбанем так. История драконья Гудбай. было бы неплохо. но, Но топливный инжектор, закалка, на перчатке 5000. Ну, все, он меня, он меня начал сливать. Все-таки, наверное, на ход роде надо было закругляться, но нет. Оно так не работает. Оно так не работает. Мы хотим все-таки что-то поинтереснее, например, для закалка... Неплохо, кстати, топливный инжектор Я уже просто сел, думаю, ну блин, неплохо Но, не, нас мы на самом деле окупили Типа, три кейса стоят 17 Нам на, выпало на 18 немного, но приятно Давай обычным открытием, опять же Я думал, кстати, это мне Типа, уже начали раздачу призов И вот, на тебе, Дигл 3000 А было бы круто, если бы так выпало Графит, неплохо, стоит, тут великие демоны 13, 10, все, это много, это, блядь, 35 пусков. 39. Он нас начал окупать. Доброе утро. Ну, поехали. Не, я его максимально сейчас просто раскрою. Я его сейчас максимально раскрою. Но топ не так много народу открывают. Они в теории должны человека заметить. Императрица, конвой. Бля, оно падает по канону. То есть, типа, ты окупаешься и потом идешь автоматически. Давай хоть что-нибудь заберем сегодня. Просто это, блядь, это нужно сделать. Перчи забрать, тем более скины дешевые, продать будет изи. Ну, императрица, типа инжектор. Не, перчи пока заберу, если еще какие-нибудь перчи Выпадут, я также заберу Это все остальное дело, мы продаем 24к Вот реально, почему вывел перчатки Их удобно продавать, типа там даже 2000 может быть момент будет, ну типа Я имею в виду разница в 2500 Я всегда так продаю, идет ли я, ну возможно Да, скорее всего вы так делать бы не стали Но перчатки реально продавать есть за моментальную Продажу на том же теме, а где мне интересно топ-кейс. Вот он. Это, видимо, если смотреть из сборных и не заглядываться, типа, на живые, там, и так далее, это самый дорогой кейс. И, значит, самый интересный, опять же, но я думаю, этот ролик будет миллион топ-кейсов. Кстати, великий демон, здравствуйте, подъехал. За 8 Ну, нормально, 23 потратили мы больше денег. Нам нужно больше золота за топ-кейс, сказали админы, и въебали цену 6 рублей. Нормально бывает, как бы, ну да. по рот улетает, пламя улетает, императрицы. Вот тут было бы вкусно, типа, пламя, М9 зуб. Ну, вот, 9000 рублей. Можно еще какой-нибудь ножичек хотя бы, чтобы хоть что-то забрать? Реально, бить, разыгрался, да. Ну, типа, ну, была тридцаточка. Мне просто было интересно, выдаст ли он что-то дальше. Конвой, кстати, еще один вывод. Опять же, повторюсь, конвой изи слить на маркете. Так, доступно для обмена. Ждем продавца. Мы можем несколько... Да, они сделали как форс-дроп, что за раз нельзя забирать и несколько предметов. Это бан явный, потому что мне такое не нравится. я хочу за раз забрать несколько предметов. Еще и таймер аж 8 минут. Много, блин, ну окей, будем ждать. Значит, будем ждать. Кстати, увидел кей за 1700 рублей. Ну, тоже недешево. Давай попробуем. Я даже сборку не посмотрел. О, заблуждение. Чекай, 4 заблуждения. Или там 4 5-7 а сейчас дропнется. Так, 5-7 есть. 3. Но не 4, 3 5 7. Они вообще не окупают это все. историю. И тут вот на один кейс выпал, ништяк. Так, но ну это дело мы продаем. Ну и по итогу у нас 23к. Ну хоть что-то осталось. И точно надо посмотреть, придут ли они или нет. Но ну, в принципе, что смотреть. Но ну, вам покажу, вы же будете говорить: ой, не показал, как пришли скины. Я все это знаю, поэтому говорю наперед, как все это будет. Это читаемо. Блин, но резной приклад. Вообще давно такой дроп не падал. Раньше он стоил 90 рублей, сейчас 130. Круто. Ладно, ждем дроп, чекаем прайс в инвентаре. Все-таки интересно, как разнится цена на топ-скине и на и в стиме. Здесь по 5 200 по 5 300 они стоят. Ну, чекаем, будем вводить. Короче, ребят, перчатки одни вывел, вторые такие же. Их не было, и пришлось заменять. Но они стоили где-то 5, ну, также 5 200 В общем, первые за 5 200 в стиме стоят аж 100 а вторые, короче, стоят 6500. Ну, то есть разница огромная, это круто. То есть, так же, как и на языке, в принципе, разница в цене лютая. Хотя, блин, а вот здесь, смотри, а вот здесь 5 400 Но в любом случае, больше... Дороже, чем на ТМе. Ой, дороже, чем на топ-скине. Здесь 6200. Но в любом случае дороже, чем по прайсам именно с топ-скина. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь на лайки, поддержку. Это был Челед. Всем пока.